И я приветствую вас на своем канале. Я когда вот в одном из сёрфников увидела рекламу вот на такой сайт, ну уж больно он красиво оформил. И я соблазнилась его проверить. И вы представляете, он платит. Называется он coinota.net. Не знаю, как будет дальше, но вот сегодня я уже сделала вывод. Теперь смотрим. Значит, регистр. Вы понимаете, что это регистрация. Сюда вставляете свой Gmail, логин, пароль, повторить пароль. Я не робот. Нажимаете на регистр. Сейчас я зайду к себе. Вернемся назад. Сразу говорю, что он приходит письмо на почту. Еще раз повторяю, письмо на почту проху, приходит, где надо подтвердить свой м, аккаунт, логин. А я даже нету. Нет, а. Хорошо, сейчас напишу. Угу. сохранить и вот мы зашли сюда как видите меню у него обычно как на многих э, сайтах очень похоже но прежде всего здесь э, мануал фаус этот экран это через каждые три минуты вы получаете определенное количество вот сейчас я могу получить э, значит так три плюс 3 плюс 2 будет 5. 5. Ну и далее по аналогии. Я не робот. И коллект ее Вот сюда. 21 токен я заработала. Через 3 минуты я могу повторить. Следующий вариант это ПТС. Дело в том, что это софинг Я их все сделала. Да, вот видите, я их все сделала, но Обычный сёрфинг, как и везде. Теперь шотлинки. Я умею делать шотлинки. Я сделала пару шотлинок. Я просто делала для того, чтобы проверить на вывод. Выводит он или не выводит. Э, выводит, ребят. Но шотлинками сразу кто делает, сразу скажу. Э, одна может заплатить, другая не заплатить. Вот таким вот образом. А! Это вот что... Нет, столько я сегодня не сделала. Вот эту я делала, точно помню. Ну, не суть, важно. Ну, вот эту я делала, она мне что-то не пошла. В общем, вот я вам сказала, что то какая-то дает вам по-моему, здесь... Нет, токены, извините. Токены какие-то не дают токены. И... Э, здесь вывод от, по-моему, 30 токенов. Сейчас. Нет, не то. Дашбор. Так, где же у меня здесь... А, и вот сразу вывод, о господи. Путаюсь, здесь же вывод. Берем эту рекламу. Обратите внимание, а, тут почему-то у меня стоит этот, я выбирала не это. Я выбирала биткоин. Опускаемся немножко ниже. Вот сюда вставляем свой биткоин с фаусет пей. На балансе у меня 21 но тут написано минимум 30 токенов и я вам хочу сказать что я сегодня вывела то есть я просто показываю как здесь работать ну что одну шутлиночку это будет 15 21 и 15 опа давайте сделаем одну шутлинку не знаю получится у меня или нет вывести. Так, ладно, continue. Тут 15 секунд. Это сразу опускаем. Да, что-то идет вроде бы. Далее, что здесь у нас? Где что? Ага, клик сел, а continue. Опа. Continue. Опять секунды пошли. Давайте немножко подождем, потому что если он даст мне второй вывод, я хочу все-таки показать вам. И второй вывод тоже. Так. Клик я туда. Continue. Continue. Ага, пошел уже другой сайт. Вот он идет. Опять клик. continue. Угу. Ну и куда он нас пере? Your link. Ага. значит это. Готовится так будем говорить. Заодно посмотрите, как делаются шотлинки. Что ноги почему-то пренебрегают. Опять сюда. Так, вот здесь вот, наверное, уже будет все. Ну, не так уж много времени они у нас заняли эти шотлинки. Вот, 100 токенов я получила. Окей. Теперь я перехожу на дашборд. Dashboard. dashboard. Могу еще добавить э э с крана. Но я хочу попробовать вывести еще раз. У меня 121 минимальная. Это будет всего лишь 7 Сатоши. Но суть не в этом. Мне просто интересно, второй раз он выведет или нет. Вывел. Должен был вывести. Так, теперь идем на Фаусет P. Я вот показываю, что вот первый вывод у меня был 29. Сатоши, биткоин Сатоши. И сейчас обновляем, если второй вывод даст. Посмотрите, 6 Сатоши, есть второй вывод сегодня, 14 числа. Так что сайт платит. Сейчас мы все закроем это. Вот, опять мы здесь. Я сейчас выйду отсюда ой рефералочку а мой вот реферальная ссылочка вот моя реферальная ссылка будет под видео работать на этом кране очень легко сразу вам говорю и шатлинки легкие там мне что-то попалось длинная так есть еще автокран я не хочу ее открывать потому что обычно он бывает очень долго но как видите главное что он выводит и так я делаю выход чтобы показать вам эту красотищу но ведь красиво оформлено да еще и платит не знаю как долго он будет платить но это так красиво на этом все и так затянуло видео из-за красоты из всего остального. Я желаю вам здоровья. И кому понравилось, заходите. Платит. Пока платит.